Всем привет! Извините, что два месяца уже не записывал видео. Сейчас просто не сильно там быстро набирается прибыль, поэтому думаю, может вам скучно будет смотреть одно и то же. Поэтому смотрим сегодня у нас 30-е, 10-е 2021 года, 12.59, суббота. Сегодня рынок не работает, поэтому котировки не двигаются. Баланс на сегодняшний момент 250. 4 доллара 10 центов вот видите в нижнем левом углу так, здесь в правом нижнем углу показывается текущая прибыль но эта прибыль не зафиксирована поэтому можно туда не смотреть там бывает и прибыль и просадка небольшая поэтому прибылью она станет когда мы закроем сделки но пока мы не закрываем так как хотим чтобы они закрылись сами по достижению вот определенного уровня по серебру 2605 ну, по золоту 1802 доллара ну и остальные тоже валюты вот, видите в этой строке вот указан take profit вот сейчас я его Ой. вот так по убыванию так что здесь еще а, давайте посмотрим, сколько ж за месяц вот, спе... да. открытая сделка была 29-го, закрылась 1.10. Поэтому отчет пошел за месяц. Вот когда время закрытия. Давайте по времени закрытия. Пум -пум. Так. Вот за месяц. 20 долларов, 13 центов. Итак, считаем. На сегодня какой процент у нас Роста Нашего счета Кто помнит Счет был открыт на 60 долларов Значит 254 доллара 10 центов Минус 60 Равно 194 Прибыль на сегодняшний момент Составляет за 11 месяцев Так 11. Так, 194 и делим на 60. Итого на сегодняшний момент прибыль составила 323% с половиной. Поэтому, кому интересно, я оставлю ссылку. Может заходить на статистику счета смотреть. Кому кто хочет присоединиться, может подписаться к копированию сделок. Поэтому желаю вам прибыли. Хорошего рынка. Всем пока.